Всем привет, вы на канале про бэдминтон и сегодня после продолжительного перерыва выходит новое видео. Дата 24 февраля 2022 года разделила нашу жизнь до и после. Многие сферы бизнеса затронули события на Украине, все это отразилось на ценах, на привычном нам быту, ну и, конечно же, на общественном мнении. Кто-то поддержит курс правительства, кто-то нет, а что касается меня, то я придержу свое мнение при себе. Я считаю, что каждый волен мыслить так, как ему сдумается. но, правда, это не касается выражений своих мыслей, но сейчас не об этом. Поэтому речь сегодня пойдет не о самих событиях, а о последствиях для нашего российского бадминтона. Итак, начнем с цен. В первые дни после 24 февраля, хотя на самом деле за два дня до, когда правительство Российской Федерации признало суверенитет ЛНР ДНР, курс доллара и евро начал ползти вверх. И те опытные люди, которые пережили не один кризис, прекрасно понимают, что от таких событий непременно начнутся колебания на валютных рынках. Правильно поступили, если закупили валаны и, допустим, какую-то бадминтонную экипировку впрок. И, конечно же, реакция магазинов не заставила себя ждать, цены поползли вверх, ведь весь товар, которым мы играем наш бадминтон, напрямую зависит от курса валют доллара, евро и юаня. И так как я сам занимаюсь закупками и реализацией товаров для бадминтона, мне стали задавать такой вопрос. А почему цены выросли? Ведь ты покупал товар по старым ценам, вот и продавая их по старым ценам. Так вот, отвечаю на этот вопрос. Цены в любом интернет-магазине бадминтонной экипировки указаны на самом деле в долларах, в евро, в юанях. То есть в тех валютах, в которых они закупались. Но для вашего удобства они отображаются в рублях. Представьте себя на месте продавца. Допустим, вы закупали товар в евро, продавали его за рубли, и эти рубли обратно обменивали на евро для того, чтобы закупить следующую партию товаров. И теперь, если бы вы продали товар по старым ценам в рублях, и вам опять пришлось бы обменивать эти вырученные рубли на евро уже по новому курсу, то оборотная часть вашего магазина значительно бы снизилась, потому что вы уже не получите то количество евро для закупки следующей партии товаров. Вот именно поэтому цены в интернет-магазинах значительно выросли. Сейчас же мы наблюдаем снижение цен в интернет-магазинах вслед за понижением курса валют. И хотя курсы валют уже откатились до курсов до даты 24 февраля, все равно цены в интернет-магазинах остаются высокими. И тут на самом деле логика такова, что зачем снижать цены, если потребители так покупают товар. Но тут на самом деле уже на совести каждого владельца интернет-магазина, как им поступить. Опять же, возможно, некоторые группы товаров закупались по более высокому курсу, и теперь абсолютно невыгодно их продавать по ценам ниже закупочных. Что касается соцсетей. Многие клубы и тренеры вели свои инстаграм-странички, снимали сторис, рилс, тиктоки, как-то раскручивали. В итоге, после блокировки инстаграма, все переметнулись в телеграм, завели свои каналы, но я уверен, что ведут их единицы. Кто-то вернулся в контакт. Но что я говорю, вы сами все это наблюдали. В итоге Инстаграмом можно пользоваться до сих пор. Но вот этот бесячий VPN, который надо постоянно включать, и все это запустило цепную реакцию. Теперь потребителям контента стало неудобно пользоваться Инстаграмом, а контент мейкером стало не для кого публиковать свои материалы. Ну и опять же исчезла возможность раскрутки. Также у многих контент-мейкеров, в том числе и у меня, появилось чувство апатии в конце февраля. Если серьезно, ничего не хотелось делать в эти невеселые времена, а тем более снимать позитивный и развлекательный контент было неуместно. Сейчас же как-то все свыклись. А в связи с снижением цен на бадминтонную экипировку пропала мысль о том, что бадминтон станет дорогим видом спорта и потеряет свою популярность. Пока что этого не произошло и, я надеюсь, не произойдет в ближайшем будущем. Но вернемся опять к ценам. Точнее, как они повлияли на самих бадминтонистов-любителей. Могу лишь судить на примере любической секции в моем городе. Сразу скажу, что большая часть секций играет первыми валанами. И в отличие от большинства секций по всей России, где мне удалось поиграть, у нас принято играть валанами топ-уровня. Причем не каждый топовый валан был актуальный, например Чио Пай Спешл, либо Ленинка Триста не котируются от слова совсем. В основном РСЛ Классик, Supreme, Мультимейт, а также изредка Йонекс АС-50. Но так было до. А теперь я наблюдаю такую картину, что некоторые сильные одиночники, которые раньше играли только топовыми первыми валанами, теперь уже рубятся пластиком. Но тут я уточню, что не все от этого в восторге, но из чувства уважения и понимания к соперникам, которые по тем или иным причинам уже не могут позволить себе перьевые валаны, проще всем играть пластиковым валаном для того, чтобы не перестраиваться с пластика на перо. Что же касается парных игроков, то по-прежнему перьевые валаны, но уровень перьевого валана уже не столь важен. Опять же все все понимают. И что касается парной игры, то расход валанов примерно в два раза меньше у человека, чем при одиночной игре. Кстати, напишите, как обстоят дела в вашей любительской секции. Мне очень будет интересно почитать об этом в комментариях. Какой хочется сделать предварительный вывод? Я думаю, что даже если курсы валют стабилизируются и вернутся к тем курсам до 24 февраля, хотя мы уже наблюдаем эту картину на момент записи этого видео, Цены в магазинах не станут прежними. Доходы населения, хотелось бы верить, что не упадут, но это не так. А когда завершатся боевые действия, и наше правительство примет решение о поддержке населения и восстановлении инфраструктуры Украины, либо того государства, которое раньше было Украиной, то в той или иной степени это отразится на финансовом положении каждого из нас. В этой связи, если вам нужна новая бадминтонная экипировка, я бы советовал присмотреться к ракеткам среднего уровня, есть очень достойные варианты. Опять же, валаны среднего уровня по ценовой категории с неплохими характеристиками полета и стойкости. И бадминтонные кроссовки не всегда дешевая модель, означает, что она некачественная, либо быстро износится. Хочется верить, что бадминтон останется доступным видом спорта, но все же я думаю, что на некоторых позициях придется экономить и выбирать ракетки и валаны с умом, а не с точки зрения того, что раз дорого, значит лучше, значит для меня. Обзоры валанов и ракеток среднего уровня, а также полезные советы для игры бадминтон я буду рассказывать вам в следующих видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой аккаунт вконтакте, ведь даже если закроют YouTube, вы всегда сможете увидеть мои выпуски. ВКонтакте.